Добрый день! С вами несколько минут корейского. И сегодня, думаю, что надо поучить фразы. Ну, сначала послушаем, а потом поучим потихоньку. 제발, 천천히 말해주세요. 다시 한번 말해주세요. 부탁해요. 고마워요. 이해가 안 돼요. 좀 도와줄래요. 질문을 해도 돼요. 종이에 써줄래요. 저는 배가 고파요.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 И теперь несколько раз попробуем повторить, повторить и а, не то, чтобы просто с переводом, да, повторить, зная перевод, а чтобы были какие-то ассоциации, потому что если фразы просто так повторять, ну, например, у кого нет круга общения, да, как у меня, то фразы сколько бы не учи, учи, то все равно они из головы вылетят, если их не использовать, и для этого какую-нибудь какую ассоциацию, какую-нибудь ситуацию надо представить. Но каждый может свою найти. Я вот решил поискать, допустим, в гугле картинки. Первая фраза это у нас «Пожалуйста, говорите помедленнее». Но здесь немножко не тот перевод. Тут имеется в виду, имеется в виду вежливо, вежливая форма обращения. Хотя, в принципе, в принципе, это окончание, конечно. Можно сказать, что это простая форма, да, не сверхвежливая. Так же, как вот Кумауайо, Кумаойо, спасибо, да, вообще-то кумапсам не да, более вежливо. Футакхио, пожалуйста. Ну, давайте попробуем вот первую фразу. 제발, Темаль, чончани морей чусео, тебаль. Темаль, чончуни, море чусео. Тебаль, чончани, моречусейо. Вот, находим мы такую помедленнее, да, говорите, пожалуйста, помедленнее. Всем всем, наверное, известно, да, стая из нашего старого фильма Отрывок. Говорите, пожалуйста, помедленнее. Тебаль, чончонги, моречусы. Тебаль, чон чонги, моречусы. Тебаль чон чонги, морей То есть представляем ситуацию, когда нам надо да, сказать э, человеку, чтобы он говорил помедленнее. Может быть э, Может быть, Марада это говорить, да, моречусейо. Чусйо тоже вежливая такая форма чон чон помедленнее. Сейчас еще послушаем. че чон чон чон-чон-хи, ма-рэ-чу-си-о. Че-паль, чон-чон-хи, чон чон хи ма Но это вежливая Форма этой картинки справа не относится. Так, теперь второе. Второй у нас перевод «Тащи ханпон марэчусео». «Тащи ханпон марэчусео». «Тащи ханпон марэчусео». Повторите, пожалуйста, еще раз. «Хана» один, да, «ханпон» еще раз. «Марэчусео» скажите, скажите, пожалуйста, еще раз тащи вежливая форма обращения. Ну вот примерно вот это может быть, да? тащи. Ну здесь скажите еще раз, здесь фраза немножко не подходит. Ну пример, примерно, примерно, да? Так. 제발, Ташиханпон Ханпон Ташиханпон Маречусио Ханпон Маречусио Ташиханпон Маречусио Ташиханпон Маречусио Чепаль Чон Чон Чон Хи Маречусио Чепаль Чон Чон Хи Маречусио Чепаль Чон Чон Дошли ханпом, молечу сию. Дошли ханпом, молечу сию. Дошли Да пожалуйста и спасибо. Пожалуйста. Путахею, путахею, путахею, путахею. Комапсы мне да, можно сказать более вежливо, спасибо. Комапсы мне да или камсахам мне да. Комауе, комауе. Спасибо. Кума не да, комсахам не да. Ну, мне так проще, может быть кто-то. кому-то проще говорить я просто. Мне проще говорить кума не да, комсагам не да. Так это более вежливо. Я думаю, это неплохо. 제발, Следующий у нас Игигандео, Игигандео, Ихига, Игига Андео. Ихига Это у нас означает не понимаю тоже пригодится. Вот. Да, не понимаю. Ихигандио. Ихигандио. Ихигаандио. Ихигандио. Ихигандио. Ихигандио. Ихигандио. Ихиганды. Ну, еще можно тогда жестами показывать. Ихиганды. Ихиганды. Таким образом. Лучше будет запоминаться. Можно даже в какой то да, если, конечно, два человека учат или три, да, кто вместе. Можно, конечно, даже какой то в виде игры. Или с детьми, допустим. Там можно и спасибо, и пожалуйста, это играя, играя, допустим, в какую-нибудь ролевую игру, можно это все использовать. И Гандио, не понимаю. Следующее. Не могли бы вы помочь мне? не могли бы вы помочь мне сейчас смотрим ну бывает мало ли что тут в google картинках бывает всякое Ну, допустим, да, тут что-нибудь сложное. Просит помочь с математикой. Что-то тут с лисами у нас происходит. Вот с котом. Не могли бы вы мне помочь коту? Ну, может быть, да. Может быть, ситуация разная, когда просим помощи. Особенно оказаться, если в незнакомом месте... Не могли бы вы мне помочь? Вежливость такая, да? Верь... Ну, как бы да, как бы еще обратиться. Не могли бы вы мне помочь? Тем дуа, чирео. 다시 한번 말해주세요. 부탁해요. 고마워요. 이해가 안 돼요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. 좀 도와줄래요. Тем туа а, Тем туа ту, Не могли бы вы мне помочь? Следующая эта фраза у нас... 제발, 천천히 말해주세요. 다시 한 말해주세요. 부탁해요. 고마워요. 이해가 안좀 도와줄래요. 질문을 해도 돼요. 종이에 써줄래요. 저는 배가 고파요. Тильмунын хедо тве. Но ну, более точно это переводится. Могу я задать вопрос? Вот так это. Тильмуныль хедо твейо. Тильмуныль-хедо твейо. Тильмуныль Хедо Твейо. Могу я задать вопрос. Ну, допустим, помощь какая-то да, нужна. Может быть, по связи где-нибудь за границей. И куда-нибудь приходится звонить, спрашивать. Тельман или на улице, допустим, может быть. Дорогу там, конечно, по... может другая форма вопроса. Тельмун муныль... это вопрос. Тюльмун ⁇ это твое. Тюльмун ⁇ это твое. Тюльмун ⁇ это твое. Тюльмун ⁇ это твое. это твое. Эдо твое. Тильмуныль Эдо твое. Следующий. Так, это вот. Не могу ли я задать вопрос? Тильмуныль Эдо твое. Тильмуныль Эдо твое. Теперь у нас следующий. Не могли бы вы написать это на бумаге? Аси ханбонмаресео, пута, кума, Не могли бы вы написать это на бумаге? Чони бумага чонг сочули. сочу сочули. Чон. Чон. и сочу ли сочули. И последняя фраза. Я хочу есть, я проголодался. это такая неплохая да вот примерно так чены пига купаю чены я пига купаю там в этой форме есть то есть, там связано, связано с желудком, да, это как бы такой глагол, который из двух состоит. Вот, голодный и сытый. Пега копыда. Ну, можно, можно так сказать, что пуст, пустой живот, пустой желудок. У не совсем может быть живот, Ну в общем, двойной такой глагол. Пега, пига голодный пига пурыда сытый темным пига <пурида> коп поем да Это у нас было темным пига <пурида> коп поем ну или мы, мы могли бы сказать оы да <пурида> если правильная форма вежливо тоже коп не да, <пурида> копы мне да Чунын купым не да. Ой, Чунын пига гупым не да. Наверное, так. Чунын пига купаю. Я голодный. нын пига гупаю. Тны, пига гоппайо. Тнын, пига, гопайо. Тнын, пега, гопайо. Да, мы можем даже перевести, написать, что же такое П. Может быть. П. Пе. Перевести посмотреть. Ну, это уже они тут, наверное. Так, ладно, тогда это нам придется. Нам придется убрать пока. П <coughs> <coughs> ну, это вряд ли так оно переводится. Пига. Фига голоден, да? Ну, это опять же автоматически, хоть это не Google переводчик, это Bing э, поисковик поисковая система Bing. и Там тоже есть переводчик. Ну, это все тоже опять-таки машинный перевод. Машинный перевод. Можно заглянуть потом в словарь в какой-нибудь. Вот, таким образом, эти все фразы, да, чёнын пига поем. так несколько раз, вот, можно с котом разговаривать. Допустим, если не с кем разговаривать, можно так ему и говорить, вот, хоть, ну, со своим котом, или, может быть, не с котом, не знаю, с кем-нибудь, можно говорить, чёнын пига гоппайо, пега пига гоппайо. Пега копаю. Вот, кот мой так по утрам. Примерно целый час с 6-7 утра. Он мне так и говорит, только не на корейском. Вот, всем спасибо, всем удачи. Поставлю я ссылку... Да, эти фразы, они... Э, эти фразы с группы... Э, с группы взята ВКонтакте из школы корейского языка МИР в Санкт-Петербурге. На Казанской улице. Как вы видите, их много. Вот я хочу их всех э, хочу всех повторить, хочу их всех... Ну, в смысле, выучить и повторить. Э, но не просто как бы так, а э, с кем-то говоря. Хоть с котом, хоть вот в видео. Слушая, да, я как произносится, э, что хорошо, что хоть перевод-то машины, но, по крайней мере, чтение более-менее так запоминаешь, как правильно читать. Там э, есть... В гугле не очень, там быстро очень озвучивают. А здесь даже можно, в этом в бинге, переводчике, там даже можно сделать как, допустим. Слова озвучивать будет. То есть помедленнее будет, если они будут на строчках. То есть одно слово, второе, даже целую фразу можно разбить э, на такие вот по строчкам. И оно ну, будет медленно читать. Женский мужской, мужской голос озвучивать. Это будет очень хорошо. Вот. Также еще хотел показать вот сайт. В тот раз я уже показывал видео, но это видео, по-моему, заблокировали, потому что там... А, нет, это другое. Это сайт. Здесь можно зарегистрироваться. Это институт корейского языка. Да, институт короля Сиджона. Корейский язык. И здесь можно тоже посмотреть, учить алфавит и все перевести, естественно. И видео, я так думаю, тоже можно смотреть. Это так называемая корейская волна. Смотреть и слушать Зарегистрироваться тут э, Просто Перевести Нажать, да, показать оригинал Перевести Вот я нажал А, нет, вот этот сайт он не переводится Это просто корейские корейские тут А тут что-то нам ничего не показывают, Ну-ка Попробуем Сыну сыну по. Сыну Но ну, Здесь по большей части на английском. Ну, это да, я так понял для тех, кто интересуется. Вот. По крайней мере, тут они здороваются. Yeah. Yeah. We're You're gonna say hello individually. Can вот, аняхасео, мне сказали. Здравствуйте. Вот, ну можно, могу в смысле и ссылку на этот сайт тоже, да. Но это для тех, кто интересуется этой темой. Вот, а вообще-то это, да, Институт Короля Сиджона. И нашел я эту ссылку вот на этом сайте, тоже я рекомендовал. Рекомендовал, здесь начальное знание по базе идет. Вот и группы есть ВКонтакте, и это в Тюмени, Тюменская школа. И курсы есть. Вот, Но в каких-то, видите, в каких-то городах не, нет курсов, да, и в каких-то маленьких городах. Поэтому все изучают на Ютубе, смотрят, да, разнообразные. А я э, то, что даю ссылки на те ресурсы, которые я, которыми я сам пользуюсь, или э, э, сам я в какие школы, да, хожу. Вот я как раз хожу в Санкт-Петербурге. Школа корейского языка МИР. Там набирается набираются курсы постепенно. Может быть, для инвалидов будут курсы. Но сейчас 12-месячные курсы. Если кто-нибудь в Санкт-Петербурге решит пойти, да, то я рекомендую. Почему? Потому что там... Оплата низкая, 3000 рублей в месяц, за весь как бы за 8 уроков по 2 часа. И там уже началось, то есть там уже месяц прошел, полтора идет. Это для тех, для тех, кто хочет, может быть, влиться в группу, да, для тех, кто умеет уже более-менее знать алфавит и хорошо умеет читать, писать. То есть это как бы немножко, может быть, кто подключится. Это для продолжающих. Не знаю, ну, во всяком случае, ссылки есть, да, вы можете пройти, спросить, продолжая, продолжают ли там набирать. Вот, а также на этом сайте, на самом школе корейского языка МИР, вы можете зайти, и там все как раз-таки начальные знания есть, и по алфавиту можете э, алфавит выучить сами, говорят, за два дня его учат. И также самостоятельно, да, где угодно. То есть на ютубе масса всяких школ корейского языка. И таким образом, да, подтянув знания, потом, может быть, кому-то надо будет дальнейшее. Может быть, быстро для чего еще учат? Для того, чтобы, допустим, поехать в Корею, там, может быть, учиться, там общаться, сдать экзамен, э, для того, чтобы иметь право работать в Корее, кто-то, может быть, поехать хочет на заработки, кто-то познакомиться. и э, у меня это в основном я сам учу, и у меня в основном все идет на письмо и на чтение, я хочу вот это освоить. А кому-то разговорный, то это лучше, конечно, на курсах, потому что именно там разговаривают, на корейском. Потому что даже я смотрю на Ютубе, допустим, много каналов, корейских, разных, там постоянно корейская речь, да, я могу смотреть, но общаться, то есть общение напрямую-то у меня нет, вот поэтому как бы поэтому как бы лучше на курсах. Ну, для кого как, может быть у кого-то кто-то самостоятельно может. Всем спасибо, всем удачи, большое да, спасибо за внимание. Комсахам не да, кумапсам не да. До новых встреч.